Всем привет, дорогие друзья! В этом видео у нас на обзоре будет Swaps. В общем, давайте быстренько разберемся, что у нас здесь, да и как все устроено, и как это все работает. Swaps это у нас, как и обещают, сверхбезопасный. На самом деле это правда. И очень быстрый обмен между разными блокчейнами. То есть, допустим, если вы где то увидели момент, что какую-то монету там купить, продать, перепродать можно на другой, скажем так, платформе. То есть это у нас получается кроссчейн обменник. Мы можем здесь быстренько свои бабки перевести там на, я не знаю, с Binance Smart Chain, на Ethereum. Ну и конечно же там между другими платформами это все быстренько делать, обмены делать. То есть вы можете свои бабки очень-очень быстро приливать с одного блокчейна на другой. Давайте более детально все это разберем, посмотрим. А, в общем, здесь у нас еще есть пулы, здесь у нас еще скажем так, стейкинг, соответственно, здесь мы можем, если приобретаем монеты, мы можем их держать, и из-за этого, то, что мы как держим монеты, получать определенный процент, имея с этого выгоду, соответственно, будем на том, что держим монеты, зарабатывать все дополнительные средства. Тут, конечно, сайт немного некорректно шифры переводит, то есть, как бы слова на слова находит но, тем не менее, я думаю, мы быстренько здесь все это рассмотрим, разберемся, для нас никакой проблемы не составит. В принципе, точно так же, как и другие платформы, да, только здесь намного все интересней, потому что, опять же, крипточейн платформа, которая позволяет нам быстро между сетями блокчейн менять свои ресурсы. Кстати, кстати, инкубирована Блюзила, соответственно, вы знаете. Если эти проекты, получается, которые я вот, допустим, делаю публикую, они сделаны там блюзила, там на BCP, на TronPad, когда у них там идут пресейлы и тому подобное. Когда они выходят на рынок, они очень-очень хорошо поднимают в цене и очень хорошо все держится у нас. Ладно. Что у нас тут вот, как бы, в принципе, даже и смотреть-то нечего. На основной странице. Давайте перейдем далее. Вот, соответственно, сам свап подключил Кошелек свой, да, то есть я могу Быстренько сейчас свои средства С смартчейна, перегнать их на полигон Или выбрать себе другую, любую Платформу, то есть там на велас Закинуть, либо на эфириум Да, в принципе, все То есть выбрал, допустим, свои Бузды, да Поменял их там на полигон Либо поменял их на эфириум И быстро что-то опять себе купил Перекупил, перепродал Если нажать свап, то у нас сразу же здесь все выбивается, что мы будем иметь, как это все работает. Ну, блин, в принципе, я думаю, здесь ни для кого сложности не состоит пользоваться данной платформой. А, у нас есть здесь а, все листинги самые основные. Мы имеем CoinMarketCap, CoinGecko. И, соответственно, вот я подключил свой кошелек, да. А, здесь у меня есть, немного прикупил уже а, на 600 там, с копеечкой. Есть данный токен. Соответственно, я могу его поставить на стейк, и когда мне угодно, потом я могу просто, подождав, увидел свою прибыль, выгоду, да, потом нажать claim reward и забрать. В принципе, по стейкингу все понятно, все просто. С фармингом точно так же, я думаю, мы уже не одно такое видео разбирали, смотрели, ни одну такую платформу обозревали. То есть я думаю никаких у вас проблем с этим не будет. Я сейчас пока ставить не буду, сейчас себе еще переведу свои средства из других блокчейнов. И соответственно докуплю данный токен и тогда себе уже запущу полноценно а, стейкинг. Залетаем мы на CoinMarketCap. Как вы видите на CoinMarketCap у нас цена была в пике рубля а, 3 цента. Сейчас она, она держится в 2,6 цента. Сейчас обороты немного подупали. Всего лишь полляма за сутки. Ну а так ну, в среднем это у нас где-то миллион-полтора. А, тут как бы все понятно. По Твиттеру. По Твиттеру все хорошо. У людей а, хорошая комьюнити. Больше 60 тысяч человек в Твиттере. Постоянно выпускают новости, обновления. То есть вы можете следить за этой данной а, кручейной платформой и наблюдать за всеми новостями обновлениями лично мой совет ну я рекомендую придержать данный токен потому что в будущем потом он даст хорошие иксы а будущее как говорится уже скоро будет не за горами медиум что у нас по медиуму по медиуму точно так же мы можем залетать смотреть новости обновления и тому подобное но конечно же как купить на панкейк залетели допустим на 0.1 BNB у нас получается 1800 токенов Свапс. А, нажали Свапс, купили все. Токены загнали, застейкали, все, сидим, наслаждаемся тем, что у нас приумножаются наши монеты. Соответственно, увеличится наш доход. И наблюдаем, когда цена будет взлетать ждем новых новостей и обновлений. Как раз на этих новостях и обновлениях мы сможем потом сделать хорошие иксы. Как бы проект простой, но он рабочий а, система на самом деле нужная. Которая моментально позволяет обменивать токены с одной на другую платформу. Поэтому я думаю, к данному проекту стоит присмотреться. Не знаю, в принципе, мне эта платформа нравится. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем пока!